Вы кому стучитесь, девочки? ¿Дедушке? Дедушки. Дедушки-то нету. Мы же за яблоками только приехали. за Да. Сейчас собираем же. Папа вон мелкие собирает. Давид крупные. Два сорта здесь. Мелкие на компот пойдут. А крупные на варенье. А... А? Да, Динара, смотри Даринку, чтобы не убежала. Что, Давид, потряс? Да. Потряс? Да. Сейчас. Давай, Давид, тряси. Дарина, идем с тобой. Давай, рисую. А ты что спустился так? Ты рисую. Я что рисую? Чего ты трясешь? А ничего. Надо собирать яблоки. кто-то убегал. Там было больно. страшно, Кавычка. Похоже, что она не С вами живу Да, с вами и с нами. Ой, с нами, с ними. С ними, да. С ними. Даже не знаю, где могут быть они. Она. Она даже не знает, где они могут быть. Где-то. Где даже не знаю, где они могут быть. Да. Вы на дорогу не выбегайте, в она. Не знаю, где может она? может быть. все хватит, одно и то же. Даже не знаю, она может быть. Смотрите, Андрей, какие маленькие яблочки собрал. На компотик. Обалденные. О. О. Да ничего не сделалось. Я знаю. Ничего не сделалось, говорю. Что, нашли яблоки себе? Ага, мальчик. Ага. Ага. Ага. Там еще папа показал одно дерево, там надо будет собрать Погнали Иди погнали. погнали Я не за тобой иди девочки, я пойду Какая-то у девочки палка здесь Где я крупную ту видал? О! Нет, а? где-то здесь миска была. Сачком бегу, видите, ты тут? яблоки собираю, полтора кг. Вот, вот, Все равно подошли яблоки. Прям... убил. Прям печень. Так. Вон, давай там, на Дири, ну я говорю, мне попадутся. Нас, спроси. Мне Я тебе говорю, ты убийца, кричал. Иди на фургон. Вот третье дерево. Мы собираем сейчас. А? Третье дерево. Дедушки там оставили. Да, дедушки оставили яблоки. Вот, два сотка. Вот еще большие. Папа одну большую. Да. Кому взял-то? Идем варену, Компонты. Компонты? Компонты будем варить? Ты внизу собрался? Тогда я пошла собирать. Не так не кидай. Так, три сорта яблок собрали. Это на варенье, это на компот. А это между делом или на компот, или на варенье. Короче... Вот такие классные сорта у нас. Поедем сейчас домой собирать перец, помидоры и огурцы. А Ты съела что ли уже? Ешь.